день никак как встает царя Но понимаешь, ты все это просто зря Вокруг тебя костры, они в ночи зовут И скоро души и все за тобой придут Гром! Боль лишь полный бред, ты знаешь Хорошо в ночи дороги нет картины Пикассо рисует струйкой кровь Когда из свежих ран прольется вновь и вновь Игра начинается, жизнь обрывается В смерти есть и способов Убить твоих не перечать Вокруг тебя костры Они в ночи забудь И скоро души и Все за тобой придут Игро начинается Жизнь обрывается